Варил сегодня яйца, одно из них треснуло и вытекло, вот в таком виде. Получилось яичко с яичками. Очень крутое яйцо.